Привет, Баскет Джуси Джей Как я к нему могу относиться, эта легенда Ты как Баскет Работаешь, красавчик Снимаешь клип кому-то. О, oh, <плес> Районы... Районов ничего не шепчут, брат. Все то же самое. Те же самые лица, блядь. Все то же самое. Ничего не происходит нового. Казахстан, русский, да, да, Кристиан Кражимиров, Унику де Болгария, Кумустас. Как ты, Кристиан? Биз, моя жизнь прекрасна, моя жизнь Привет, Ромик. Как ты? как ты, Ро, Ромарио. Эй, эй. Да, брат, это было оно. Но сейчас, ману, траван. И тут. Керс Бен. Дими, алгу, ману, дыми. Как у вас-то жизнь? У меня все супер. У вас-то как все нормально? Все на репе? Как у вас дела, ребят? Big love to Romania, for for real. Bless. Soy el sol que llueve, te lo juro, hermano. диана как там что-то там диана ахметова передаю тебе привет ты бурно в моих соцсетях комментируешь респект тебе. Я слушаю много кого, Famous Decks'ы не особо, но иногда бывает слушаю, да. Ты вспомнил Mos Деф? Передай привет, передай привет, передай привет. Всем привет, передаю всем вообще. Ничего по поводу релизов не буду говорить пока. Вейп тема так себе, как у мне? Вам нравится вейп? Ты спрашивал что-то баскет? Я пропустил вопрос. Бусета. Кому стас Бусета? Лил Моузи давно уже слушаю. Хорошо делает. Молодой, прикольный. Энергичный. Он здорово делает. Весьма. Да никто не будет срезать дреды, господи. И я выставил фотографию ⁇ Срезать ⁇ Нет, мне просто интересно было посмотреть на реакцию. И... Привет, Артемович. Как ты, дорогой? Я просто сделал это прикол. Я не собирался ничего делать со своими дредами. <говорит> Сколько вы уже надоели с, с тупорылыми вопросами. Ну, братан, это жизнь. Что поделать? Такова жизнь. Те же, наверное, родители говорили, что в этой жизни все будет не так, как ты захочешь. Точнее, не всегда будет так, как ты захочешь. Часто будет так, как ты не захочешь. Ребятки, я вас это... Кто там, католики, не католики, с Рождеством вас поздравляю. Хотя вряд ли кто-то из вас католик. И желаю вам приятного времяпрепровождения. Э -э берегите себя. Не, не попадайте в плохие ситуации. Э -э научитесь дружить дружить это хорошо давайте пацаны мир вам